которые в свою очередь от земли притягивают катиону водорода. Эти водороды являются антиоксидантами. Они сохраняют наш организм молодым. Сегодня я хочу показать вам, как корреспонденты снимают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 Ja. Ähm, also wir, wir würden gerne, ähm, dass Sie sich vorstellen. Äh, zunächst, wenn Sie sich vorstellen. Dom, zamürst, ja? Ja, zamürst. Ähm, genau, warte, das wird oh, das gehören. Das hier sind die, wo die quasi also das hier auf meiner Seite Okay. Тебя... давай на, на... на Даусен Я тебя скажу, Игорф, давай. Okay? Возьми-то, возьми-то. Да. Потом будем смотреть. А она... дети Это наша лаборатория. Л летняя лаборатория здесь проводим эксперименты а какие эксперименты э для омоложения человека <звы> <звы> туда воду наливаю и подключаем этот аппарат сколько будет вольт 110 тысяч вольт <звы> Belohnt wurde der Dokumentarfilmer mit unglaublichen Begegnungen. Da leben die Menschen auf den Knochenbergen der Vergangenheit und träumen vom ewigen Leben. Tot und gleichzeitig saukomisch. <lacht> wie findet man solche typen Ein bisschen Glück und Freundschaft Каный уголь это изолятор молнии позитроны выходят от пальца электроны проникают и это собирает водород. Водород – это единственный антиоксидант. Сегодня я хочу рассказать вам о каменном угле. Каменный уголь – это изолятор молнии. Когда молния падает на землю, она уходит под землю, потому что не встречает в пути препятствий. Если бы на поверхности Земли был какой-нибудь изолятор, то энергия молнии не могла бы пройти под землю, а распространялась бы над поверхностью Земли. А если поверхность этого изолятора покрыть графитом, то замыкание графита с водой создавала бы много водорода и бикарбоната. Потому что энергия молнии, когда вылетает от волос, плюс выходит, а от воздуха втягивает минус. А этот минус через ноги от земли втягивает водород.